Привет ребята, добро пожаловать на канал, сегодня у нас будет необычный видеоролик, это та тема, которая вам собственно нравится, набираете 2500 лайков и делаем еще подобный формат я сейчас был на рыбалке, еду с рыбалочки уже примерно 10 утра ловил с 3 часов ночи, словил буквально там пару рыбок еду домой и собственно хочу кушать и пришла такая вот идея, сами видите как я это все снимаю, заработать на две шармы буквально за 5 минут допустим, такую штуку то, что у меня на бирже, на балансе там лежит 30-50 долларов и нужно заработать 10 долларов сверху поэтому прямо сейчас это будет моей целью, эти как бы 30 долларов нельзя вывести, на самом деле их можно вывести но сделаем вид как будто их вывести нельзя а все что на торгую сверху можно поэтому я считаю то что с 30 долларов десятку можно быстренько попробовать сделать конечно можно и потерять вы это тоже должны понимать потому что настоящая торговля она ведется непосредственно через ноутбук через там несколько мониторов а не с телефона но это все-таки контент поэтому накидывайте лайков если вам это нравится а мы с вами сразу переходим на бинанс на фьючерсы здесь у нас есть 36 долларов и на эти 36 долларов мы с вами будем торговать так сразу перейдем на какой-либо график который мы с вами можем поторговать так у меня здесь стоит минутные свечи давайте перейдем на пятиминутные нужно найти монетку которую мы отторгуем так конце не подходит давайте пойдем дальше people нам нужна монета которая более-менее активно ходит и вы должны ребят о people people подходит я бы зашел в long лонг на всю котлету дадут тут э, нет ребят тут видите 50 плеча не дают а чтобы заработать быстро мне надо все-таки 50 плечо к сожалению либо к счастью таких я говорю тем не повторяйте если вы вообще не понимаете что тут в видеоролике происходит что такое плечи что такое фьючерсы ребят э, изучите мои предыдущие видеоролики где я уже все максимально подробно объяснял на эту тему так, Basic Citation токен у нас пошел э, обновлять. Что у нас пошел обновлять? Да, он все уровни у нас пробил. Давайте посмотрим 15-минутный таймфрейм, что у нас тут происходит. Если он все попробивал, ну, такое, относительно не все. То есть пошортить как бы можно, да? Если дадут 50-е плечо, я бы, может, попробовал пошортить. Да, дадут 50-е плечо. Давайте попробуем зайти... Так, еще раз график смотрим, давайте перейдем сразу на 30-минутный, я оценю такую общую картину, то есть целый час мы уже растем, уровень, который у нас был, мы выбили, потом я вам покажу этот уровень, и сейчас по сути ретест этого уровня, ну все отлично, я, короче, согласен на шорт, прям по рынку, и берем вот так вот продать шорт недостаточно маржи, блин, я уже смотрю, упустил хорошую точку для входа, поэтому беру, прямо сейчас открываю, все отлично, открылся, и давайте откроюсь на остатки, которые у меня там есть, мне надо заработать 10 долларов, я говорил, правильно, да, так, ну, наверное, уже на остатки открываться не буду, кстати, смотрите, уже почти 5 долларов заработал, во прикол, очень быстрая получится сделка, очень быстрый получится видеоролик, если все прям будет так круто. Так, теперь давайте сразу перейдем в ликвидацию. Нам нужно поставить стоп-лосс, чтобы мы не потеряли больше, так скажем, рисков своих. Так, стоп-лосс мы поставим 0.30, примерно 90, поэтому перейдем сюда и ставим сразу стоп-лосс. 0,3090, если цена дойдет до этой отметки, я потеряю 18 долларов, да, примерно такую вот сумму Так, и take profit давайте поставим 0,30 примерно, 0,30 это 24 доллара, ну пускай примерно так стоит, я если что вручную зафиксирую там уже на отметке в 10 долларов так, перейдем с вами на э, график Посмотрим, что у нас тут вообще происходит Так, подробнее на одноминутный график И давайте вам расскажу, почему вообще тут э, зашел на шорт Был у нас уровень сопротивления, который мы очень удачно пробили, перейдем на 5-минутный график, чтобы вам это уже более детально показать. И сейчас у нас идет, я так понимаю, ретест, даже на 15-минутный график. Но мы берем совершенно небольшую коррекцию, поэтому тут э, такие вот большие таймфреймы, даже не знаю, есть ли смысл смотреть, но я вам расскажу, на что я тут обращаю внимание. Вот, э, был у нас уровень сопротивления, собственно, этот уровень сопротивления мы пробили, и у нас есть следующий уровень сопротивления, это вот это вот э, непосредственно зона. От этой зоны у нас как может быть реакция, так ее может и не быть. Но в целом реакция может быть, на что я, собственно, сейчас и опираюсь. Поэтому вполне вероятно, что сейчас может там следующие 15 минут цена еще может падать. Конечно, может быть пробой, все, ребят, может быть, трейдинг, это всегда вероятность. Так, я вам объяснил свою точку входа. Теперь давайте перейдем. 2,90 пока приносит. Это, собственно, не те деньги, за которыми я сюда пришел. Мне надо минимум 10 долларов, как я вам уже и говорил. Вроде уже как и надо домой ехать, заниматься делами. Ездил, кстати, еще машину ремонтировал. Ну, не то, что ремонтировал. Короче, хотела дать на ремонт. Тоже таких вот моментов. Вроде поменял тормоза, а вроде снова сломались. Вот такие вот, ребят, дела. А так вот езжу на рыбалочку по утрам. Нормально, мне нравится. Сегодня вот два линка вытянул. Что я еще там вытянул? Пару плоток, пару окуней таких маленьких. Ну, короче, такое себе. 30.90 у меня стоит стоп. Но 30.90 нормально. Уже, кстати, минус 9 долларов сделка приносит. Прикиньте, минус 6.7, минус 4. Вот так вот. Мог и заработать на Шаурму, а мог и потерять Шаурму. О, очень повезло, что у меня просто по стопу не закрыло, то, что у меня стоп стоит чуть повыше этих максимумов. Но все равно, это мне сейчас как бы не дает какой-либо уверенности в сделке, чтобы вы понимали, потому что я сейчас смотрю, и на минутном графике оно прям смотрится на пробой. Прям вообще очень хорошо смотрится на прибой. Единственное, я не знаю, ну, может быть, от этого уровня будет, да ⁇ пта, почему оно лагает, почему оно обновляет мой эти графики. Вот, видите, то минус 9 долларов, то уже плюс 7 долларов, охренеть, уже плюс 10. Ну, плюс 11. Ну, давай плюс 15, я уже, короче, вручную закроюсь. Так, подтвердить, 9 нет, 9 не надо, мне надо 10. У меня шаурма 105 долларов, хочу 2 шаурмы купить. Так, хорошо. 16, о, подтвердите, 17 баксов, ребят, 17 баксов, охренеть, 20 баксов я заработал примерно, или сколько, или 14. Короче, хз, сколько получилось заработать, но нормально получилось, то есть я сейчас спокойно себе уже смогу заказать шарму. Вот так вот, вот так вот, ребятки, получилось у нас быстренько, зашли в этом месте, вышли в этом месте и получилось заработать примерно там... Я не знаю 14 20 долларов примерно где-то в этом диапазоне вот собственно ну а здесь у меня, ребят, начались технические заминки, думаю, сами вы все видели, начал заказывать шаурму, как оказалось, эта шаурмичная работает с 11 дня, а на часах у меня 10.33, то есть шаурму я заказать никак не смог, но на шурму я заработал. Далее я вам рассказывал то, что у меня машина заводится, если ввести только пароль, это я все продемонстрировал, короче, немного таких, знаете, житейских разговоров, тут уже выхожу с машины, начинаю с вами прощаться, то, что, собственно, буду делать с вами и сейчас. Всем, ребят, большое спасибо за просмотр, если вам видос понравился, то не забудьте поставить обязательно лайк, дальше я смотрю на камеру то, что понимаю, выгляжу не совсем хорошо, плюс кофта заляпанная, сори, ребята, на рыбалку по-другому, собственно, не ездят. Ну, что получилось, то у нас и получилось. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, всем пока.